Ну, ты знаешь, мне, например, больше вот понравилось, конечно, с миндальной мукой. По калорийности особенно это не отличается. Конечно, это такой десерт, кто на диете, это, конечно, очень-очень вкусно. Он так как мы уже на таком достаточно свободном питании, для нас это такой перекус тоже, когда мы там ну, начинаем что-то себя ограничивать. И очень хорошо для тех, кому, кому противопоказана пшеничная мука и кто совершенно не употребляет сахар. Вот Имейте в виду, что они отцелевают если влажности. У нас вот сейчас влажность 50% в доме, поэтому они так отсыревают. Храните в хорошо закрытой коробке. Ну, сейчас я вам покажу рецепт. Всем привет! Сегодня мы будем готовить печенье. Два ингредиента, не считая соли. Значит, это бананы и, кукус... и кокосовая стружка. Соотношение три части банана, одна часть кокоса. Банан нужно почистить. И измельчить или, в общем, блендером, так, чтобы не было никаких комочков, такую однородную массу. У меня здесь 274 грамма. Соответственно, одна часть из этого примерно 90 грамм кокосовой стружки. Это мы, значит, надо измельчить. Есть еще такие измельчители. У меня, кстати, он тоже есть. Просто мне блендер быстрее достать. И все, и в такую однородную массу измельчаем. Вот такая достаточно жидкая консистенция получилась, и сюда мы сейчас добавим 90 грамм кокосовой стружки, 90 грамм кокосовой стружки, одну треть чайной ложечки соли. Все это хорошо тщательно перемешайте вот сейчас я подумала вот в прошлый раз я делала у меня получились масса получилась более густая все таки по граммам сейчас мы будем смотреть если будет жидкая добавлю еще потому что масса должна быть такая чтобы сформировать печенье видите у меня получилась достаточно густая масса все зависит от банана вот у меня такой видно этот эти бананчики были такие более водянистые, поэтому вот это такое условное один к трем. Смотрите уже по своему банану. Все, вот так тщательно перемешиваю. Пахнет очень хорошо. Так, теперь вот я делаю так формирую. Я смачиваю, я смачиваю две ложки в одну набираю, так вот неполная, чтобы была, и формирую вот так, чтобы получилась такая. Ну, в общем, такое, чтобы получилась вот такая печенька. Если нужно, еще смочите. Вот так. И у меня силиконовый коврик. Я вот так выкладываю и слегка приминаю, чтобы примерно, ну, как бы толщина была 5 миллиметров, Вот так. Слишком тонкие не делайте, чтобы они не получились у вас сухарями. И вот так вот все печенье мы сейчас на силиконовый коврик будем выкладывать. Если нет силиконового коврика, возьмите бумагу для выпечки. Можете ее чуть-чуть смазать там маслом, если вы в ней сомневаетесь, или в своем коврике. В общем, вот такое получается форма вот такого печенья. Так, ну вот, столько у меня печени поместилось, еще у меня. Будем так называть, тесто осталось. И вот у меня здесь еще три печеньки. Они немножко отличаются по вкусу. Это бананы с другим наполнителем. Это мой эксперимент. Если понравится, я вам потом в следующем видео покажу. Так, ставим в разогретую заранее духовку до 170 градусов. На 13-15 минут ориентируйтесь на свою духовку. Оно должно быть такое слегка подрумяненное. Вот вторую партию я решила... Скатать шарики вот так. И вспомнила, что у меня есть такая формочка металлическая. Вот так вот я устанавливаю и придавливаю тесто. Вот, вот такая формочка, видите, получилась. Вот сейчас испеку и покажу. Так, печенье мы достали. У меня ушло 20 минут. Все испеклось. Оно такое мягенькое. Вот, вот так оно выглядит. И сейчас я попробую вот это печенье с другим наполнителем. М -м -м -м -м -м -м. Очень вкусно. В общем, это мы снимем в следующий раз. Вот такое печенье получилось. Это печенье вы можете приготовить для своих близких, тех, для тех, кто на закрепе в пир, так как здесь банан. В общем, такое достаточно вкусное. Вот такие красавцы получились. Попробуйте, сделайте. Очень симпатично. Вполне себе печенье. Всем пока. Худейте с удовольствием.